Горящие предложения от миллион семьсот. Упала цена на недвижимость в Сочи. Текущая ситуация на рынке недвижимости. Друзья, всем привет. Подготовил тут целый список для вас горящих предложений. Цена на недвижимость в Сочи действительно падает. Это было, в принципе, ожидаемо. Итак, начнем. Усаживайтесь поудобнее, потому что каждый из вас здесь может найти для себя что-то интересное. В первую очередь хочу сказать, что значительно снизил цену на готовый бизнес в Сочи, на свой детский сад, который находится на улице Пятигорская 56-4 в жилом комплексе «Гермес». Это две группы по 135 метров, рассчитаны на 40 деток. Окупаемость 1, внимание, 1 полтора года. Огромный бонус к этой стоимости – это франшиза на строительство начальной школы. Внимание. Участие принимать в стройке и ремонте школы не нужно. То есть у вас будет только аренда. Это будет делать собственник земельного участка. Итак, новая цена 2 миллиона 900 тысяч. Повторюсь, окупаемость максимум полтора года. То есть действующий детский сад, он у нас работает 4,5 года чисто на сарафанном радио, без какой-либо рекламы. Значительно снизили цену на три квартиры на улице Летняя. Это в Догомысе. Статус квартира, полная стоимость в договоре, до моря всего лишь 3 минуты пешком. Итак, все полноценные двушки 36,7 квадратных метров, новая цена 9 миллионов, можно купить в ипотеку. 55,7 квадратов стоит 12,5 миллионов и 13 миллионов стоит 57,3 квадратных метра. Там же в Дагомысе жилой комплекс «Меридиан», он у нас относится, ну, как бы к разряду, ну, не элитный, но, по крайней мере, к разряду бизнес-класса. Прямо на территории Ададжо 70 квадратных метров стоит 20 миллионов. Ну, вы понимали, в Ададжо 14-15 миллионов с ремонтом будет стоить всего лишь 26 квадратных метров, причем с видом так себе. Вот там же в Дагомысе есть полноценная трешка. Это у нас улица Российская, 2, дробь, что-то прямо возле рынка Каньон. Хороший ремонт, 65 метров, цена 10 миллионов. Появился хороший апартамент с управляющей компанией прямо в центре Сочи на улице Советская, 38. По документам 28 квадратных метров, квартира двухуровневая, с хорошим ремонтом, цена 12,5 миллионов. Ну что, вы понимали, аналоги в данной локации стоят от 600 тысяч за квадратный метр. Это прямо практически в одной минуте от улицы Навагинская. Жилой комплекс дома у Дендрария это Яна Фабрициуса 7. Появилось несколько таких достаточно интересных вариантов. 46 метров с ремонтом поутрака за 17,5 миллионов. В этом же доме 56 метров, полноценная двушка с новым, прям с таким дорогим ремонтом. Две комнаты плюс кухня-гостиная, два балкона с видом на море дендрарий, два санузла, цена 28 миллионов. Если под сдачу, это низ Светланы, самый низ, прямо возле летнего театра. За 9 миллионов 700 тысяч есть 24 квадратных метра. Ну, там, ну, как бы... Советский Союз, я бы так сказал. То есть это бывший санаторий Светлана. Значит, внизу района Светлана есть большая квартира, 178 метров. Многие из вас видели видеообзор. Многокомнатная квартира, два санузла, прямой вид на море, цена 45 миллионов. Дальше район Мамайка. На мой взгляд, самая адекватная цена на сегодняшний день – это в районе Мамайка. Жилой комплекс «Каньон» строился по федеральному закону 214, полноценная двушка, 47 квадратных метров, панорамные окна, статус квартира, естественно, цена 13 миллионов. С половиной миллионов. Жилой комплекс Мадрид Парк находится у нас в районе Кургородка в Адлере, неподалеку от ЖД вокзала. Три минуты пешком до моря, площадь 32,2 квадратных метра, на территории бассейн, фонтан. Новая цена 10,5 миллионов. Продавалась она за 12, если не ошибаюсь. Значит, целый список квартир на Бытхе. Двухкомнатная квартира прямо возле санатория Металлург. Полноценная двушка, хотел сказать, да, полноценная двушка с балконом. Можно купить в ипотеку с ремонтом до моря 10 минут пешком. Цена 10,5 миллионов. В моем доме на бытхе 36 метров с новым качественным ремонтом. Квартира 4 окна, угловая. Цена новая 9,5 миллионов. Там на самом деле целый список. В правом верхнем углу выскочит ссылка ну, на ряд из этих квартир. Посмотрите, кому интересно. То есть в старом фонде от 7 миллионов 100 рублей тысяч за, за 32 с небольшим квадрата, за двухкомнатную квартиру от 9 миллионов, в общем, там ну, есть на что посмотреть. Есть трешки за 13 с половиной миллионов, то есть достаточно хорошее предложение. Также на Бытхе в жилом комплексе Моривидова, такой хороший дом, он правда на самой горе, возле сквера Бытха, 28 метров можно купить за 7 миллионов, а если полуторка с прямым видом на море 36 квадратов, ее ценник уже будет 12 миллионов. Мамайка, жилой комплекс. А соль статус квартира, полная стоимость в договоре, полноценная двушка, там три балкона, прямой вид на море 80 метров за 22 миллиона. На бытхе многие из вас видели. Квартира в два уровня. Очень классный дом, дорогущая отделка. 36 с половиной метров, цена 7 миллионов шестьсот тысяч. Лучшие цены в жилом комплексе немецкий квартал 42,5 метра. Сделана разводка электрики, стоят межкомнатные перегородки, хороший вид из окон, 42,5 метра, цена 6 миллионов 600 тысяч, возможен торг, это получится даже меньше, чем 150 за квадрат. Там же в немецком квартале есть 65 метров с ремонтом, двухуровневая квартира. Ее ценник – 8,5 миллионов. Там же в немецком квартале 27 метров с ремонтом есть за 5 900. Фотографии скину по запросу, в общем, на весь, на все, на весь список есть фото и видеоматериалы. Если вас заинтересовало, звоните, пишите. Там же в жилом комплексе «Весенний» от одного застройщика есть двухуровневая квартира, 18 метров по низу и 5 квадратов второй уровень, там спальное место. Стоимость 4 миллиона 950 тысяч. Кто ищет большой дом в центральном районе Сочи, на улице Вишневая, на Макаренко, еще в продаже 425 метров, 7 соток земли, цена 35 миллионов, возможен торг. Значит, целый список есть в жилом комплексе курортный, который находится в Вадлерском районе, в курортном городке. Цены там идут от 6 миллионов. Я вот делаю акцент на квартире, которая с хорошим видом, это вторая очередь дом на предсдаче 45 метров цена 8,5 миллионов то есть это ну прям, ну я бы так сказал, что это самая низкая цена в жилом комплексе курортный он на предсдаче, повторюсь, а в первую очередь с документами, допустим чтобы купить в ипотеку, такая же площадь будет стоить уже 9,5 миллионов далее, жилой комплекс Бочаров Маяк, там есть несколько предложений, рекомендую чтобы посмотрели полный обзор ссылка выскочит в правом верхнем углу значит снизили цену на нежилое помещение то есть под магазин под салон красоты под апартаменты под все что угодно 39 6 метров 6 миллионов есть 62 метра за 12 миллионов это нежилое со статусом квартиры есть 40 метров плюс терраса 40 14 миллионов новая цена и хорошая угловая квартира торцевая 75 метров плюс террасы, 55 это прям эксклюзивная квартира. того 130 метров идется на 20 миллионов. Статус квартира можно купить в ипотеку. Также есть коммерция на бытке прямо возле АЭЛИТЫ на улице Ворошиловская 30 метров под магазин, под салон красоты с ремонтом она. Да по что угодно, хоть под апартаменты. 6 миллионов 400 тысяч. Еще не продана квартира в жилом комплексе Анны, бизнес-класс, спортзал, бассейн на территории, детская площадка. 56 метров, ну, с таким себе ремонтом. Три окна, можно сделать свою террасу. Цена 8 8900, но ну, я так думаю, за 8500 ее отдадут. Статус квартира, полная стоимость в договоре, можно купить а, в ипотеку. Значит, Кудепста парк, 40 метров снизили цену, черновая 4800. Вот. Она с двумя окнами, в общем, получится клевая полуторка. Дальше. Есть такой живой комплекс «Мимоза» в Нижней Шиловке. От 17 квадратных метров от 1 миллиона 700 тысяч. Это по 100 тысяч за квадратный метр. С пропиской дом находится на предсдаче. Или, например, есть апартаменты в Дагомысе от 2 миллионов. Потом есть на Соболевке с документами от 3 миллионов. Это можно перечислять до бесконечности. Все в один ролик не уложишь. В общем... У нас всегда для вас найдутся интересные предложения. Вам нужно не полениться, позвонить или написать на WhatsApp по номеру, который появится на ваших экранах. А чтобы не пропускать интересные предложения, особенно в текущей ситуации, время покупать, когда ценопад, ценопад в Сочи. Нужно поставить колокольчик, чтобы эти предложения не пропускать. Ну и, соответственно, подписаться в соцсети, поставить лайк, конечно же, может быть, что-то в комментариях написать. В общем. Подберу вам квартиру по вашим требованиям. Звоните, пишите. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. До новых видео. Пока.